Но кухонную посуду всегда было трудно достать, и а сейчас, а сейчас товар неожиданно кончился. Счастливцы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями, а неудачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларечника в том, что дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи, одна с распущенными волосами, вцепились в кастрюлю и тянули в разные стороны.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 Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пританство на пролов не распространяется. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы им разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг, пролы и животные свободны. Уинстон тихонько почесал варикозную язву. Опять начался зуд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 Большинство же после шумных процессов, где все признавались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое. Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в 65 -м. По обыкновению они исчезли на год или год с лишним, и никто не знал живы они или нет, но потом их вдруг извлекли, дабы они, как принято, изобличили себя сами. Они признались в отношениях с врагом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 Подражание его прежней манере, на редкость безжизненно и неубедительное. Перепивы старинных тем, трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах. Кажется, даже на баррикадах они не желали расставаться с цилиндрами. Бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Он был громаден и уродлив, грива сальных волос, лицо в морщинах и припухлостях, выпеченные губы.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 Лет через пять после этого, в 73-м, разворачивая материалы, только что выпавшие на пол из пневматической трубы, Уинстон обнаружил случайный обрывок бумаги. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе. Это была половина страницы, вырванная из Таймс, примерно 10-летней давности. Верхняя половина, так что число там стояло, и на ней фотография участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке. В центре группы выделялись Джонс,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 Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство. Свиминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель – загадка. Он снова взял ручку и написал. Я понимаю как, я не понимаю зачем. Он задумался, как задумывался уже не раз, не сумасшедший ли он сам.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 Прочно существует мир, его законы не меняются. Камни твердые, вода мокрая, предмет, лишенный опоры, устремится к центру Земли. С ощущением, что он говорит это о Брайну и выдвигает важную аксиому, Уинстон написал. Свобода это возможность сказать, что дважды два-четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует.